ну что приветствую вас мои родные мои любимые я решила не заморачиваться с тренингами с вебинарами со сборами я хочу сделать это в таком режиме когда мне вот в кайф да сейчас собрала в кучу то что я готовила для вас вот буквально наверное весь август и часть сентября собрала это в единую концепцию перевела тот поток, который мне давали в нужное русло, проработав сама достаточно большие пласты родовых программ. И вот сейчас, пока я в потоке, пока я в состоянии вот этого процесса, я, наверное, готова поделиться, чтобы не упустить каких-то нюансов, хотя все равно упущу. Ну, в общем, в потоке сейчас я вам расскажу о том, что предстоит и также вы сможете перейдя по ссылочке которая будет под этим видео вы сможете увидеть как как это будет происходить в целом да? сейчас я приглашаю вас на уникальный авторский процесс это не тренинг это не не будет текстовой какой-то подоплеки не будет Привычного для многих формата, да, те, кто со мной давно, те, собственно говоря, понимают, о чем я говорю, те, кто со мной недавно или, может быть, в первый раз меня вот сейчас слышат на ютубе, для вас это будет вообще просто абсолютно другой, другой формат. Я приглашаю вас, на... приглашаю вас пережить опыт трансформации родовых программ и получить благословление рода. И это будет новый, даже для меня, для тех, кто меня знает, это будет новый, уникальный, высоковибрационный процесс, который я еще не проводила. Потому что над этим процессом я работала, ну, как минимум, вообще всю жизнь. Вообще всю жизнь. Но конкретно, собирая в кучу по деталям, больше месяца я работала над тем, что я сейчас вам выдам. Ребят, вы, вы много слышали о том, что мы все часть нашего рода. А с момента рождения, даже, наверное, с момента зачатия, с момента выбора душой того или иного рода, мы принадлежим к определенной родовой системе. И даже, даже к двум, потому что род идет по отцу и род по матери. И энергия двух родов, они связаны с вами напрямую, даже если вы никогда не видели своих родителей или предков. В каждом роду существует своя особая энергия, которая воздействует на родовую систему двумя способами благоприятно или неблагоприятно и это влияние существует независимо от того знаем мы о нем или не знаем верим мы в это или не верим и вот э, многие мастера которые работают э, с темой рода они проводят медитации кого-то там прощают где-то там с кем-то работают э, что-то там медитируют э, я показываю другую сторону медали я не говорю, что они плохо, это делает каждый мастер, как считает нужным. Я сейчас не о ком-то, я сейчас о том, что делаю я, и просто привожу примеры для того, чтобы те, кто еще пока не знаком со мной, с моими авторскими методиками, чуть-чуть понимали разницу. Потому что, к сожалению, все, что делается, можно описать только человеческими словами, а они смешиваются далее, потом в единое месиво того не очень качественного формата, который а, сейчас а, распространяется в интернете. Поэтому мне придется некоторые моменты приводить примеры. Но еще раз, не для того, чтобы кого-то принизить, а для того, чтобы показать разницу. Так вот, мои родные, наш род – это есть мы, он есть в нас. Тело состоит из клеток, клетки состоят из молекул. Молекулы из атомов, а атомы состоят из субатомов. Вот в субатомах есть абсолютные частицы, которые и несут, собственно говоря, всю память рода, и вот эти абсолютные частички, это вибрационные вихри, которые крутятся по часовой стрелке и дают нам память родовую благоприятную, и крутятся против часовой стрелки, которые дают нам память неблагоприятную, включая эти процессы, нравится или не нравится это так, от многого зависит, как будут крутиться эти самые частички от многих процессов зависит то как это будет работать и вот при благоприятном влиянии мы получаем напрямую независимую поддержку, ощущение силы, ощущение опоры, успех в делах, в отношениях, а в качестве негативных последствий нам достаются разрушительные программы, обеты безбрачия, наследственные заболевания, отсутствие или нехватка денег, порой проклятия и какие-то другие более серьезные ситуации в нашей жизни. Поймите, что энергия рода это очень большая сила. Да, представьте, ну сколько вот вы весите, да? 50, 70, 100 килограмм. Кто сколько? Это сила рода это все единая могучая кучка вашего рода которая крутится либо по часовой либо против часовой сделки включая те или иные механизмы и когда у человека перекрыт доступ к этим энергиям рода к самому себе мои любимые мы не будем работать где-то там с кем-то там не зная кого мы будем работать с собой и в себе с этой силой рода. И вот когда у человека перекрыт этот доступ к энергиям рода, ему гораздо, гораздо, гораздо труднее справиться с определенными жизненными ситуациями. Поэтому крайне важно наладить беспрепятственный поток энергии рода очистить негативные качества родовых энергий и усиливать позитивные качества. Это не делается медитациями, тритатульками, папульками и всем остальным, аффирмациями и всем остальным. Ребята, опять-таки, я не та баба-яга, которая против всего. Я просто знаю эти процессы, я веду их уже больше 7 лет, и мы получаем колоссальные результаты с людьми, которые проходят. Кстати, кто уже проходил хотя бы один процесс, напишите в комментариях, что вы получили благодаря... Хоть одному процессу, хотя я скажу так, те люди, которые присоединились ко мне на первые процессы 7 лет назад, это был сентябрь 7 лет назад, ребят, поздравляю вас, у нас практически день рождения, и смотрите, они участвуют и дальше, ни один человек, пришедший на силу рода, на мои процессы, ни один человек не отошел от этих процессов. Мы все только добавляемся, поэтому я очень прошу, не стесняйтесь, делитесь, усиливайте ваши процессы. Так вот, смотрите, вот этот процесс, он поможет не только вам самим, но и вашим детям потому что родовые ситуации, они передаются по наследству, ведь в ваших детях есть уже не только вы со своими ситуациями, а еще и есть ваш супруг, у которого тоже свои родовые ситуации, представляете, это вот смешение такое и усиливает какие-то неприятные ситуации, я нехорошие слова не произношу, да, окей. и вот смотрите, род это не только те родственники, которых вы знаете, это не только ваши дети, ваши внуки, ваши родители, бабушки, дедушки. Это еще и далекие-далекие предки и далекое-далекое будущее поколение. Родовая система – это все, о ком вы знаете, и те, о ком вы никогда и не слышали в прошлом или в будущем. И весь опыт вашего рода становится вашим опытом, а затем определенными установками. Почему у нас есть блокировки, подсознательные установки, страх денег, страх отношений и так далее, и так далее. Вот с этими установками мы живем независимо от нашего желания. Вот смотрите, да, вот сейчас каждый для себя, даже можете в чат поставить плюсики какие-то, Знакомы ли вам такие ситуации, например, в отношениях, вам не везет с мужчинами, или мужчины, если появляются в вашей жизни, то ненадолго, и некачественные, да, или вы не можете забыть прошлые отношения, они в вас внутри все время обитают, обитают, то есть вы, вы понимаете, что вам надо сказать, ну, вас мужчина не делает счастливее, или женщина, да, независимо, мужчины или женщина, и вы ставите точку, вы расходитесь с этих отношений, вы прекращаете их, но потом у вас это как долгоиграющая конфетка играет в голове. Это тоже туда же. А, или материальная сфера, да, какие там могут быть примеры. Деньги зарабатываются с трудом или вообще не идут в руки или уходят сквозь пальцы. Или у вас постоянные долги-кредиты. Или вы а, прочитали огромное количество книг на тему, как стать миллионером, прошли уйму тренингов, но денег не прибавилось, а только убавились, потому что вы покупали книги и какие-то ненужные тренинги. Или еще так может быть, зарплату повышают вашим коллегам, а о карьерном росте вы уже даже и не мечтаете, и, и зарплату вам тоже не повышают, хотя вы вроде бы самый достойный кандидат на повышение. Возьмем примеры из семьи. Нет понимания с детьми, с родителями или с родственниками партнера. Вы ругаетесь с супругом. Ситуации какие-то не очень приятные, претензии постоянно как снежный ком растут, недовольство друг другом и так далее. Или падает самооценка в этих отношениях. Или вы перестали доверять друг другу. Или вы стали замечать, что ваша жизнь становится похожа на жизнь мамы, бабушки или кого-то из ваших близких родственников. И самое-самое-самое такое уже, знаете, это уже, ой, как же это назвать, контрольный выстрел в голову, да, это все то, что касается здоровья. Близкие постоянно болеют, как минимум, простудными или хроническими заболеваниями, а то и тяжелыми. Вам приходится переживать за свое собственное здоровье, за здоровье своих родителей и детей. У вас в семье постоянно происходят какие-то неприятности стала подводить здоровье по мелочам и далее усиливается все хуже и хуже, или у вас появляются депрессии, апатии, нет сил, ничего не хочется менять в жизни, и вам кажется, что вы как оно плывете размягшее по течению. И сейчас задайте сами себе вопрос. И Я буду очень благодарна тем, кто поделится ответом в комментариях. Сколько раз, хотя бы за последний месяц, а то и последний год, хотя бы за месяц, вспомните, сколько раз вы в отчаянии думали, за что мне все это? Ну за что? Что же я натворила? Я не знаю, там, живу правильной жизнью, но за что мне все это? Ребят, все просто. Основная причина таких проблем – это разрушенные родовые связи и отсутствие поддержки рода перевожу на то на тот формат с которым работаю я это отсутствие связи самого с собой отсутствие целостности отсутствие любви внутри себя к себе и от избытка любви к близким и любви ко всему живому и пока мы будем работать с этим через медатульки тритатульки, аффирмации и, всё, и всякие остальные ации. Пока мы будем пытаться изменить кого-то где-то там, или медитировать на любовь к себе, у нас ничего не будет происходить. Надо работать на вибрационном уровне. Только так. Надо работать с первопричиной. И для сохранения связи с собой, с поколениями, для поддержки рода, я делаю уже 7 лет процессы, в которых мы Даем освобождение роду, даем освобождение внутри себя, ребят, я акцентирую на это внимание, потому что я не работаю где-то там с непонятными бабушками, дедушками, которых мы не знаем, возможно, мы работаем с собой и внутри себя буквально освобождаем каждую клеточку, которая дает нам непозитивное развитие, это очень важный процесс, он позволяет каждому в семье получить доступ к энергиям рода, представляете, когда работаете вы, а изменения начинают происходить и у ваших родителей, и у ваших детей. Вы мостик, который соединяет множество жизней до и множество жизней после вас. Именно от тебя, вот ты, кто меня сейчас слушает, именно от тебя зависит, насколько прочная будет связь поколений, насколько счастливая будет жизнь твоих потомков, насколько благополучным будет старость твоих предков. Насколько легко они уйдут из этой жизни в свет и не попадут в тьму и не зависнут нигде. Поймите, сила рода – это ваш дополнительный ресурс, который помогает справиться с неприятностями, который помогает выстоять в сложных ситуациях, выскочить из них. Поэтому так важно культивировать эту силу, очищать ее, передавать ее последующим поколениям. Тогда дорога у вас и у ваших детей будет прямой и легкой, мои родные. И время пришло обратиться за поддержкой и за благословением к своему роду. Благословление рода откроет нам доступ к огромнейшим ресурсам. Все самое важное, все самое долгожданное, все самое заветное и сокровенное мы можем получить, соединившись с собой и силой своего рода. Если вы хотите, мои родные, получить мощную поддержку вашего рода для решения текущих задач, если вы хотите почувствовать опору под ногами и в каждый момент жизни ощущать, что за вами стоит огромная сила, ваш род, если вы хотите найти негативные родовые сценарии и заменить их на позитивными, получить благословление от своего рода на успешное начало любых абсолютно дел. И в конце концов, концов стать счастливым человеком, тем в жизни которого ярко проявлены процветания, любовь, благополучие, я приглашаю вас пережить этот опыт трансформации родовых программ и получить благословление рода на своем новом уникальном авторском процессе я такого до этого не проводила смотрите что вы получаете в результате ну во-первых вы почувствуете огромную энергетическую подпитку от своего рода вы получите благословление поддержку и содействие рода вы откроете в себе мощный ресурс сил и энергии вы наладите взаимоотношения с детьми родителями и близкими родственниками как своими так и партнеров если они у вас есть вы научитесь быть счастливым человеком и научите этому ваших детей, передав им силу рода. Но научите, мои любимые, не на словах, а через состояние, то, что передать словами нельзя. Вы знаете пословицу, нельзя, дети делают не то, что мы говорим, а то, что мы делаем. Так вот, состояние, в котором вы будете пребывать, начнет проецироваться в них самих и культивироваться. Вы привлечете взаимную любовь или наладите отношения со своим партнером, который сейчас есть. Вы разблокируете а, вибрационные каналы, которые отвечают за отношения с противоположным полом и, самое главное, с финансами. А, соответственно, идет налаживание здоровья. Вы трансформируете негативные программы рода и заложите новую программу, которая будет работать на благо вашего рода. Вы представляете, какая мощь, мои родные? Программа тренинга будет состоять из шести модулей. Первое – это восстановление связи с родом, это восстановление потоков любви в роду, это благословление рода на счастливые отношения, это благословление рода на изобилие, это благословление рода, поддержка и дары, дары рода, это благодарность нашему роду, где будет происходить передача, как, ну, можно сказать, инициация, продолжение своего рода, сила, переданная в благословении, она многократно, многократно усиливается. Это коротко. Еще раз, ребят, не будет словесной тритологии какой-то. Мы будем работать вибрационно, только вибрационно. В любых ситуациях и любых обстоятельствах вы сможете обратиться к своему роду, у вас будет подключка, понимаете? Это очень мощно нереально мощно, у вас будут записи, те, кто будет, обратите внимание на те э, варианты, с которыми мы будем э, работать, потому что не у всех будут, но будут э, записи, э, практик, э, процесса, которые мы будем создавать, я сейчас об этом тоже скажу. Э, что я еще хотела бы сказать? Да, я еще хотела э, вот такой момент э, сказать. Я поделюсь, чем мы будем, э, с какими, э, с, э, вы знаете, да, те, кто знает, те знают, я всегда использую для вибрационных процессов э, высоковибрационную музыку, чаще это были бинеральные ритмы, э, на них я делаю настройки групповые и индивидуальные, и эти настройки, они как раз-таки работают, то есть бинаруальная музыка, это та музыка, которая повышает уровень вибрации и воздействует на определенные ваши uh, частоты, она помогает вам uh, сонастроиться, а помогает мне вас сонастроить для того, чтобы мои настройки, которые я записываю на эти звуки могли работать с вами. Я когда-то вот 7 лет назад начинала с... У меня было до 100 настроек, и я думала, что это нереально круто. Потом у меня было в течение нескольких лет, я доходила до 4-5 тысяч настроек на одну, пусть даже пятиминутную музыку, неважно, сколько она длится, главное, сколько там настроек и как они записаны. Это уже мои авторские там наработки. В крайний раз, когда я делала практики, в индивидуальных практиках, у меня уже было около 20 тысяч настроек, представляете? И сейчас, сейчас у нас будет нереальное даже для меня, мои мозги кипят, они не понимают вообще, как это все происходит. Но в течение августа и вот начало сентября через меня, я не хочу говорить, что я это создала, потому что... Такой человек создать просто физически не может, мои мозги не понимают, как я это делаю, потому что это делает через меня Высший Абсолют, я не работаю ни с какими эгрегорами, я не работаю ни с какими помощниками, ангелами, архангелами и так далее, и так далее. я работаю с чистым Абсолютом, с, с Я Высшим, опять-таки Абсолют, Я из Высшего, Высшее Я, это все так примитивно, и банально, это так замусолено, мне даже не хочется произносить то через вот, вот эти вот слова, но мне приходится как-то вам объяснять на русском языке, на понятном, что это такое. Так вот, смотрите, что в этот раз получилось. В этот раз я использовала э, определенную музыку, классическую музыку, классика. Вы знаете, она и так высоковибрационная, но я ее подбирала в четырех форматах. Эти четыре формата работают на разных уровнях вибраций э, они работают на, раз, на разных эмоциональных меридианах они работают с разными нашими моменты ну, я сейчас тоже проговорю да эти эта музыка она изначально записана это не формат просто музыки э, просто там скачанные где-то с интернета эта музыка э, в формате э, light э, digit э, легкая э, Господи, как она называется? Вылетела. Ладно, потом, потом напишу. Это классическая музыка, это, это революционный формат, и это реалистичность вот этой звуковой гармонии. Она, она прям вот проникает, да? Это лег, легкая цифра, да, легкая цифра. Смотрите, вот ну, есть обычная цифровая запись, да? Она не является живой. А есть вот эта легкая, живая, живая цифра. И она, она производит вот это определенным ура, определенным форматом записанная цифровая запись, она сохраняет все богатство звучания, определенные вибрации. То есть там вообще это, это просто уникально. ребят. я когда это получила в свои руки, я благодарна высшим силам за то, что ко мне пришли, пришли эти, пришла эта, эта, вот эта коллекция, да. И то, то как я это... То, то как я это разобрала по частям да я это разделила на по меридианам которые могут стать отличным вот вот этим вот подспорьем для восстановления здоровья для того для тех целей с которыми мы работаем по роду для открытия себя для открытия да я кстати не не сказала еще такие важные моменты когда мы работаем с родом мы получаем вот и когда мы минус переводим в плюс то у нас получается, мы раскрываем таланты, дары наших предков, таланты наших предков, и они начинают у нас звучать в нас по-другому, и мы начинаем чем-то заниматься, да, человек, я не знаю, всю жизнь был бухгалтером, вдруг становится фотографом и начинает через это получать огромные деньги, легко, вот в кайф, понимаете, то есть вот, вот это об этом, и у нас будет четыре формата, там как уж я это буду делить на 6 занятий, это уже моя задача, это я уже все продумала, проработала, так вот смотрите, у нас будет 4 формата, 4 комплекта вот этой классической музыки определенным образом записанной, записывала не я, это, это Европейская музыкальная академия Эрика Сати, они записывали, к сожалению, сейчас этого просто не достать, и, к сожалению, вот это, это ушло в небытие, но мне достались вот эти а, диски, которые, с которыми я буду работать. Ребят, это просто нереально круто, это нереально круто. И смотрите, первый диск, а, вот только вот сейчас прислушайтесь, да, доминирующей отрицательной эмоциональной установкой меридиана толст тонкого, простите, кишечника является грусть и печаль. Есть такое? Плюсики ставьте, да, грусть, печаль, пишите, грусть, печаль, освобождаюсь, пишите прямо в комментариях, будем прям по пути, Я, вы думаете, почему я не текстом вам лендинги фигачу, да, отмазку делаю, э, тексты, кнопка бабло платить здесь, я работаю с каждым из вас вибрационно сейчас, настраиваю вас, открываю вас определенные процессы освобождаю от всякого дерьма, извините, да, поэтому в комментариях пишем, грусть, печаль, тире, освобождаюсь чтобы мы это все освобождали, применяя какие-то или слыша негативные моменты. Так вот, а положительное эмоциональное состояние, которое соответствует меридианам тонкой кишки, это радость. Заменяем? Заменяем. Радость считается большим удовольствием и наслаждением. Пишем, радость, принимаю, грусть, печаль, освобождаюсь. Радость, принимаю или открываю, трансформирую, не знаю. И вот когда мы будем работать с, этим, с этими э, подобранными Музы, ну, музыка да там 11 12 форматов то есть это часовые записи будут это не не не не просто одна ну, не одна музыка будет это будет часовая часовой формат то что подобрано и вот когда мы будем работать с этой темой то печаль будет превращаться в радость и будет приходить ощущение благополучия и удовлетворения то есть вот эти блоки которые есть в нас это будет такая, знаете, мишень, я же стрелец, да, я стреляю в мишень, вот а, я буду попадать прям в десяточку, в яблочко, в те ваши форматы, в те ваши, к, эти, а, скажите, господи, а, клеточки, вот в эти а, субатомы, вот, это вот, вот эту вот штучку, да, вы, вы, я буду попадать именно туда с помощью музыки и настроек, которые я уже записала и еще буду дописывать, да, в зависимости от группы, и плюс индивидуально, и это будет трансформироваться. И это будет работа еще и на физическом уровне с вашим кишечником. Окей. Второй формат. Депрессия является основой, отриц... основной отрицательной эмоцией, которая связана с меридианом щитовидной железы. Есть такое? Бывает. Еще одна негативная эмоциональная установка, связанная с этим меридианом, является безысходность, безнадежность. Пишем. Депрессия, безнадежность, безысходность. Освобождаюсь. Да? Вот вы сидите дома энергия полностью истощена вам нечем заняться вы чувствуете как тяжесть просто пригибает вас к полу на вас свалилось слишком много а сейчас расправьте плечи да снимите с себя все это вы задаетесь вопрос как как преодолеть это состояние что сделать вот это вот этот формат будет вас перетрансформировать в состояние «я легкая, «я жизнерадостная» или «жизнерадостен», «энергия переполняет меня», вот это состояние будет в вас рождаться. И можно сказать, лечебные свойства, да, которые, отмечаю, которые я отметила, да, они будут поддерживать и помогать вам преодолевать подавленный дух. Она будет помогать справляться с этими ситуациями. В вашем роду, скажите, были эти ситуации? Сто процентов были, 250 были. Хотите их исправить? Пишите «хочу освобождения, да? Далее, далее, далее, что у меня еще? Да, э, э, что ведет э, к эмоциональным состояниям, которые воздействуют на энергетический баланс э, меридиана мочевого пузыря? Это беспокойство, это нетерпение, это фрустрация. Многие люди, впадая в беспокойство, начинают очень часто бегать в туалет. При этом совершенно бесполезно. Бывает? Бывает. Им очень трудно сохранять уравновешенность, им очень нелегко оставаться спокойными. Вот смотрите, фрустация происходит от латинского э, наречия фруста, напрасно, тщетно. И здесь мы сталкиваемся, мои родные, с, с такой ситуацией, как удержание от достижения целей. Затянуть можно что угодно до такой степени, что любое действие становится попросту бесполезным. Сталкивались с таким? Затягиваете действия? Что-то удерживает вас от достижения целей? Пишите, освобождаюсь от удержания в достижении моих целей. А вот положительным эмоциональным состоянием в обратку, да, то, что мы будем трансформировать туда. То, что связано с мочевым пузырем, будет являться гармония, которая означает согласие в чувствах, ясность. Безмятежность. Это еще одна положительная эмоциональная установка, которая связана с меридианом мочевого пузыря. Ясность означает чистоту, спокойствие, целостное состояние. И процесс может быть тогда, когда вы начинаете думать о спокойном дне, об отдыхающем состоянии, да, состоянии отдыха, гармонии, не линии, не деградации полежать, э, сериальчик посмотреть, а именно состояние спокойствия, и вот э, те, те форматы, которые подобраны здесь, они будут вести вас в состояние гармонии, покоя и целостности, и через вот, э, работу, э, вот, с, ч, через эту музыку, через те сонастройки, которые я э, создала, мы будем это прорабатывать, и еще один формат, который мы будем использовать, это самый основной, пожалуй. Основной негативной эмоцией, которая связана с меридианом сердца, является гнев. Это эмоциональное состояние и проблемы с меридианом. Они хорошо прослеживаются у тех, у кого есть заболевания сердца. Были ли у вас или, возможно, у вас самих и заболевания сердца? Тахикардия. А, тоже давление и так далее. Да у всех, у многих, но 99,9, правда? И вот чтобы остановить негативное действие гнева, требуется трансформация. А трансформация какая происходит? Вот в качестве трансформации здесь выступает прощение, мои родные. Простить означает помиловать, перестать негодовать или сменить кару на милость. Именно этот отказ от эмоций, ослабляющих наш меридиан сердца, а следовательно и само сердце, ведет э, к переводу энергии в положительное состояние. Это отличный пример преобразования. Мы превращаем гнев в любовь и прощение. Мы превращаем ослаб ослабляющее нас воздействие в укрепление. Гнев лечится только прощением. Нужно всего лишь превратить его в любовь. А это сделать можно очень быстро. Это мы делаем а, с вами на процессах, только сейчас они будут многократно усиленные. И мы благодаря этому активируем жизненную энергию и желание стать здоровыми, счастливыми, изобильными, а, любящими, любимыми и так далее. Вот вы представляете, какой формат сейчас объединен в, а, вот в этом процессе. Он будет проходить не один день. Мы будем работать с вами я сейчас, в общем, под этим видео будет ссылочка, где вы прочитаете четко формат, сможете забронировать себе место, потому что я возьму ограниченное количество людей на разные форматы. Будет три формата общий, это неограниченное количество людей, которые пришли, поработали один раз, да, и все, я, скорее всего, у нас будет 4 недели. А в эти четыре недели мы будем работать а, с вами таким образом, что а, несмотря на то, что у нас 6 модулей, мы будем работать четыре недели. По состоянию группы я буду понимать, когда какую неделю дать. Да? А, и далее мы будем работать таким форматом. Те, кто будет в, в лайтовом формате, те пришли, поработали на общей практике, она будет проходить у нас онлайн, поработали получили свой процесс и сами самостоятельно внутри себя прорабатывают. Второй формат, групповой, как обычно, это люди, которые будут занесены в общий чат, где будут дополнительные задания даваться, где, мы будем, где вы, во-первых, будете иметь доступ к записи этого формата, этой практики, у вас это будет доступно до следующих занятий, и вы сможете прорабатывать снова и снова, и вы сможете еще работать с группой, дополнительно усиливая друг друга. И формат индивидуальный, где вы будете иметь не только то, что имеют все да, на групповом процессе, но и эти практики будут вам даны в дальнейшее ваше пользование когда вы сможете использовать их, и ваш организм будет автоматически включаться в ту работу, которая была проведена. Следующие практики, даже если они будут повторяться с, эти, с, этой же, с этим же звуковым музыкальным рядом, может быть, я не буду менять, может быть, буду, я не знаю пока, каждый раз происходит все по-разному, по-новому, даже новинкой для меня, для самой то мы будем все равно перезаписывать, потому что группа меняется, люди меняются, индивидуальный формат меняется, тем более, даже одни и те же практики я всегда переписываю, даже если повторяю. Вот, ребят, три формата. Будем работать 4 недели, даты начала вы увидите, перейдя по ссылочке под этим видео, либо если не нашли ссылку, пишите лично мне, Елена Дегурова, лучше в инстаграм или вконтакте, в других социальных сетях я не успеваю бывать физически, я через автоматическую систему ведения бизнеса отправляю туда посты, физически не успеваю, огромное количество работы с людьми, Поэтому, пожалуйста, Инстаграм. Да, кстати, в Инстаграм есть ссылка в профиле. Там вы найдете мой WhatsApp. Это самый быстрый со мной способ связаться через WhatsApp. Потому что и ВКонтакте. ВКонтакте вообще сейчас крайне редко бывают. да, И в Инстаграм я заглядываю редко в сообщения. Ребят, правда, пишите в WhatsApp. Это самый быстрый способ получить ответ, который вы не можете найти. И я вас, кстати, добавлю в группу, где общаются мои жители, где они делятся результатами, делятся тем, что у них происходит после процессов. Вы можете, если вы новенький человек, вы сможете задать вопросы и получить на них ответы, От а стоит ли вообще проходить эти процессы. Вот, мои родные, я с удовольствием, с радостью в потоке рассказала вам о том, что нам предстоит. Я рада буду видеть вас на встрече, я рада буду быть полезной и э, помочь вам трансформироваться в этой жизни, достичь целей, достичь результатов, э, которые вы ставите. И я с удовольствием буду проводником в этом мире для вас, если вы доверитесь мне и доверитесь высшим силам, которые вас привели ко мне или на мой канал, или на мои социальные сети, где вы видите, слышите это видео». Итак, мои родные, записывайтесь на процесс. Еще раз говорю, количество мест ограничено. И если у вас пока проходит оплата, значит, еще места есть. Количество мест ограничено. Я, так как я выкладываюсь очень, очень, очень серьезно на этих процессах, и с группой, с групповыми процессами, и тем более с индивидуальными то я не могу физически взять огромное количество людей. Поэтому, если вы нажали, и у вас формируется счет на оплату, то бегом оплачивайте, пока не занято место, потому что за, занятость мест формируется от оплаты, а не от регистрации на а, предоплату а, при выписанном счете. То есть счет выписан, вы не забронировали за собой место, потом не пишите, Лена, я там первая забронировала, сразу как услышала, а теперь пишет мест нет. Ребят, ну вот система настроена так, определенное количество билетов, так скажем, выписано, Определенное количество мест на каждом формате, и э, если вы не успеваете оплатить, соответственно, э, ну, значит, пока не повезло. А, второй вариант, если у вас, вы понимаете, что вы 100% идете, но пока полной суммы нет, хотя я, я делаю минимальные цены, вот прям просто ниже, ниже некуда, а, тем более относительно тех форматов, которые я даю, я уже говорила, да, при том эти практики я записывала на местах силы Кавказа, мы выезжали, то есть это, это затраты энергии, времени, сил, бензина, денег и так далее. Мы выезжали на места силы, где я работала, прорабатывала, вела определенные записи, настроек и так далее, дома записывала, то есть это колоссальный труд, который проводится. Поэтому я оставлю просто чисто символическую стоимость, но если вы понимаете, что у вас вдруг не хватает финансов на данный момент, вы бронируете счет, связываетесь со мной, пишите мне, Елена, прошу отсрочку платежа. Первую сумму готова внести такую, остальную до такого-то числа. Я, тогда вы мне просто переводите деньги на карту, я отмечаю, что счет э, у меня в, как рассрочка платежа, и вы потом просто в назначенный срок доплачиваете ту сумму, которую вы э, еще должны внести. Хорошо, мои родные? Все, на этом я всех нежно обнимаю в чате. В комментариях, кто где увидит, благодарю всех за комментарии, лайки, за репосты. Ребят, вместе мы сможем поднять нашу землю с колен, нашу вселенную, не только нашу землю. И все зависит от каждого тебя. Добро пожаловать на процесс, уникальный процесс, которого еще не было. Мы будем работать с вами достаточно мощно, сюда попадут только самые Отважные души, только самые смелые души, те, которые реально готовы жить в изобилии, которые реально готовы жить в счастливых отношениях, которые реально готовы жить в состоянии здоровья, не умом, а состоянием, вот вы и проверите, насколько у вас готовность, откликается у вас душа прийти на этот процесс или не отключается. На этом все, с вами была Елена Дегурова, нежно обнимаю в чате, всем посылаю вибрации любви выше, кто поставит лайк, сделает репост, комментарий напишет. И до встречи на процессах. Даты начала а, будут по ссылочке под этим видео, либо пишите мне в личку. Напоминаю, все контакты есть в инстаграм Елена Дегурова или по-английски Е. Дегурова. До встречи. Пока-пока.